Здравствуйте, другие подруги! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астро. Итак, сегодня очередное видео из очередной моей рубрики под названием Что камни говорят. Давайте посмотрим, может, какие-то подсказки будут. В конце будет каждому, тут видите два номера, в каждому еще будет подсказка. Из бабушкиной шкатулки. И вообще хочу сказать, что, может быть, один номер вы для себя выберете, а другой просмотрите, допустим, относительно как бы с колокольни близкого вам человека. То есть имеете право загадать, загадать и просмотреть ситуацию и на другого человека. Итак, спонтанно, не напрягаясь, выбирайте свой номер. И я начинаю. Итак, на повестке момента цифра 1. Давайте посмотрим на ближайшее будущее и вообще, тут прошлое, настоящее, будущее. Смотрим вообще, может какие-то идут цепочки, камни. Что к чему? Смотрите, выкатилась, выкатился камень, будем его тоже трактовать. Что хочу сказать. Ну, по прошлому, не знаю. Вот, знаете, мне так кажется, что когда вот так камни легли, упали, легли, легли карты, но камни, скорее всего, упали. Такое ощущение, что сейчас очень у вас настоящее перегружено какими-то мыслями, идеями, проектами, вариантами, вопросами к будущему, потому что настоящее очень тут наполнено. Возможно, вы идете по жизни сильно не зацикливаясь на прошлом. И вы знаете, это хорошо, особенно сейчас. Сейчас такой период, когда меняется жизнь, меняется отношение нас к другим людям, к месту, где мы живем. Вообще наше видение смещается. Может быть, кто-то резко уже ну, сместил. Возможно, у вас резко сместились центры свои, вот свои приоритеты, потому что вот тут такой камень, ну, в принципе, этот камень такой, знаете... Стрела ангела, который просто говорил, иди, живи и действуй по обстановке, по обстоятельствам. Я бы так хотела, могла бы сказать. Хочу сказать, что в недалеком прошлом, ну почти вот прям на задворках у вас за спиной, какая-то болезнь была, ну, провал в иммунитете. Но хочу сказать, что вы с достоинством как-то вышли, как-то даже, ну, в Тут определенный камень удачи, а возможно кому-то из вас выбраться из болезни, помог любимый человек, тут это есть, вот как есть. Потом здесь находятся, я вижу, переживания в теме родительской темы. Ну вот, или за детей, или за родичей, вот за старших, допустим. Идет тут тема переживания. Потому что, как интересно, два вот таких камня, смотрите, вот, вот эти два ракушечника, они вот близко упали. Переживания, может быть, забрать и все для У кого младший ребенок, кого много детей, как-то переживания вот тут оно складывается. У тех, кого ещё, у кого еще нет эм, отношений, хочу сказать, хочу сказать, что вы находитесь в стадии их становления. Возможно, вы уже ну, совсем недавно познакомились. Вы не знаете, что с этим делать, но я думаю, там будет ну, интересная тема. Если вы захотите подстраиваться под этого человека, может быть, стоит с ним остаться или с ней. Но если вы не хотите ни под кого подстраиваться, ну тогда, может быть, надо ждать следующего периода, там через месяц-полтора, когда вам подведут э, другую или другого более сильную, в чем-то, возможно, персону, более... Э, Целостную, более уже созревшую, я бы так сказала. Сейчас что из интересного? Сейчас вот смотрим сейчас. Тоже как интересно, два камня вот этих, которые я говорю, одень очки и посмотри, что вокруг творится. Вот как льдинка, вот этот природный кварт. Мы вокруг смотрим как лупа и рассматриваем, чтобы что-то разглядеть. Когда больше как что-то увидим, что-то поймем, еще раз повторю, наступает камень перестройки. То есть, возможно, вы даже уже чувствуете, кто-то из вас нащупал свою вот тему новую, новая нужность себя, в данном, вот в таком, в новом обществе. Тут интересно, что. Потом идет ускорение. То есть, э, ближайшие три дня у вас происходит и ускорение и по-любому какие-то перемены. По-любому что-то такое необычное. Э, может какая-то женщина тут помочь. Ну, вот как вариант. То есть, да? единственное такой тут как бы подсказка. Может быть надо ближайшие три дня вперед вот. Держаться подальше от сильных выпивок, от э, нового м, употребления каких-то новых лекарств, новых каких-то для, для своего тела, каких-то процедур. И еще интересно, что такое вот ощущение камень укатился, что э, последние три недели вам, ну может быть месяц, внутри, я бы сказала, вам ваши какие-то защитные силы, силы ваших предков давали, большие соломки вам подстилали. А теперь они сказали, ну вот все, что могли такое, вот мы сделали на ближайшие три месяца, а сейчас ты сам, ты сама, ты должна идти вперед. Если ты хочешь любви, ты ее получишь. Если ты хочешь э, в бизнесе что-то меняться, научись, может быть, играть на два поля, научись немножко и вашим и нашим, а может быть, и множко то есть это камень двухцветных, и говорят, что разгляди, в чем твоя выгода, если ты будешь и вашим, и нашим, и там иметь выгоду, и там. Особенно, скорее всего, это касается вашего проживания в каком-то, ну, вот там, где вы живете. Там не надо быть категоричной, и не надо из близких людей делать врагов если они сами вас вследствие какой-то ситуации сделали врагом ну значит тут надо терпеть и мягчить смягчать ситуацию мягчить да? потом хочу сказать что через месяц еще одна из подтверждений, что через месяц тут будет усиление почему ну камень Марс лег и тут камень любви то есть в любви а у кто глубоко в отношениях кто в любви что-то объягчиться утеплиться растает человек другими глазами ваш партнер на него на вас посмотрит или вы на него или на нее да и опять потом когда вы почувствуете вот эту любовь вот это тепло пойдет пойдет такое сердцем душой почувствуете потом опять наступит очень интересный период такой он и рабочий и творческий и такой опять вообще хочу сказать у вас очень интересно у вас в принципе легло три камня кварца но здесь, смотрите, как интересно, здесь сырые камни, да? А здесь уже ограненный камень кварца, это горный хрусталь уже, да? Уже такой вот, который можно в кольцо прям вставлять, да? То есть, а тут уже готовый продукт. То есть, вы уже где-то близко ухватили вот эту птицу, счастье, пти, жар-птицу, которая вот вам даст важный ваш путь. Эм, может быть, даже и не обязательно. Ну, может быть, э, что-то и с работой, но, может быть... Э, то, что вас обогатит внутреннее, и не только творчество, но и близкий какой-то любимый человек. И давайте посмотрим подсказка из бабушкиной шкатулки где-то бумажку войнула положила. Как готовились, такие и результаты? Теперь только среда поможет. Вот как интересно: то есть, в ближайшие три среды, а может, четыре, какие-то будут такие важные для вас энергетически помогающие события буду благодарна за лайки и до встречи А теперь информация для тех, кто загадал цифру 2. Итак, я хочу сказать, что скорее всего время перестройки и перемен, но ну, каких-то вот не глобальных перестроек, но каких-то подстроек, скажем так, вас уже уходят, вот, может быть, последние недели. Вы одной ногой вот, стоите, одной ногой вперед идете. Одна нога уже осталась в прошлом. Вот такие как бы перемены, те, которые, может быть, для вас ну, сложны, ну не очень комфортны. То есть вы из них выходите. Но, как интересно, вы из них выходите внутри с каким-то страхом, с какими-то сомнениями. Ангел летает, ангел летает, какие-то подсказки. Говорит, слушай себя, слушай меня. Если хотел переехать, хотела куда-то уехать или съездить далеко. Это твой путь такой, который сопутствует камню цифра 3. Вот он такой как, ну, просто я его вот тут взяла тупо, чтобы мне лучше было видеть фломастером вот эту тройку сделала. Но она вот по по трещинкам, скажем так, она это три, три там и была. Почему этот камень мне привлек внимание. Тут же камни все в основном все выбирала, я подбирала, да. То есть вот и стрела, стрела как бы высших сил говорит, обрати внимание, тебе нужна какая-то поездка или это перемена места жительства, или это работа. Скорее всего, это что-то связано с работой или связано с любимым человеком, но который путь может опять же закончиться продуктивной работой, работой на перспективу, на свое благосостояние, я бы вот так сказала. Что еще из интересного? такое ощущение, если у вас есть друг-подруга, которые очень сильно шли параллельно, прям ноздря в ноздрю, и очень хотела же она или он, чтобы вы все там рассказывали, ближайшие две недели немножко произойдет такое отдаление. Это не в смысле, что вы поругаетесь. Ну, пускай человек, может быть, в... а может быть, сейчас такой период, что вам надо свое что-то успеть сделать этому человеку или ей свое что-то. Может быть, пусть она даже, может быть, знаете... Может быть, другую работу человек поменяет, она, да, или он, вот ваша друг, подруга, и из-за этого, может, уедет, допустим, ну, как-то отдалиться. А вы не переживайте, вы теперь должны крепко держаться за свои таланты, за свои возможности, и вообще прямо по курсу камень Венеры лежит. То есть, в ближайшие недели, ну, полторы-две недели, кто не познакомился, познакомитесь. Человек немножко другой, худощавый или худощавая, может быть, чуть выше предыдущих ваших пассий. Вот такая небольшая подсказка. Может немножко это фантазерство, но ничего страшного. Это фантазерство вам поможет поймать, словить из информационного поля Земли какую-то подсказку именно для себя, для, вот для себя как персоны. И эта подсказка вам даст объерчение, может, даже какую-то славу, ну, небольшую, может быть, славу. Почему? Тут камень солнца, так вот, тут как бы солнце, вот так вот, знаете, король солнца был, он себя оберчал, он себя выпячивал, он себя любил, он себя наряжал, вот, то есть, да, то есть вот такой период какой-то вот такой. И для вас это очень будет вау. То есть есть такое тут намек на, как сказать, над вашу тайную мечту, или стать знаменитым, или знаменитым, или вот чтобы вас хвалили, даже если элементарно это вы на работе но самое лучшее, то есть вот стремление к перфекционизму, к, как вы, к идеальному, да. Еще что смотрим тут, возможно, в ближайшее время приблизится какой-то человек из прошлого, мне сейчас сложно сказать, поможет он вам или нет, но, скорее всего, он вам и не он или она вам и не помешает. В общем, хочу сказать, что интересная цепочка, главное тут требование а через неделю оставить в прошлом. Вы должны над собой поработать в вот ближайшую неделю оставить в прошлом какой-то страх, как фобию, страх неуверенности в себе, или страх новой вот работы, или страх вот какой-то профессии, или страх работать с кем-то рядом, или страх работать на каком-то этаже. Вот вы когда это победите, у вас откроется новая дверь, как лифт откроется. Вы не видите, а вам вот в небеса открывают этот лифт, и вы заходите в новый этап, такой мощный, очень мощный. И подсказка из бабушкиной шкатулки... Вот. Новое дело не хитрое. В сентябре не облажайся. Вот, дорогие мои, были вам такие блиц, блиц, обзоры на камнях. Буду благодарна за лайк. И не забывайте посещать мой канал. Проверяйте колокольчики. Иногда надо проверять там у них внутри какие-то на ютюбе или не только слетают какие-то подстройки. Да? До встречи!